Так, сейчас я здесь, вот что-то там они этот долго. По инфе вообще ничего нет, но ничего не говорят. Никакой не фу, а на машине вот я вижу. На тебе, блин. Первый Где еще кто? Ага, в Мэйне, ясно. О, здорово. Второй тут же. Привет. Отлично. Так. На меду, на меду, на меду, никого, такой огонь, да, да, да. Так, а где же они такие? А, что так пугаешь, то Блин! Фух, я люблю. Так, ну, давайте, пацаны, уходим. Что, блядь? Давайте только не я, у меня диво. Боже, я пал, секунду. Блин, не убил первого, ладно Окей, может на другого повезет, может если он где-то есть а, да, на каре, на, блин, тебе Окей, давай я заплынчу, если ты так хочешь Ш -ш -ш -ш, Прикройся, так, у меня, близ, кто-нибудь я сейчас плынчу плэнчу, плэнчу. все, стой, чисто, крыси, ни, ни на кого не влахите не да, только близними, потому что, ага, в токсиках, то есть из токсиков прилетела. Ясно. Ясно. Значит, один точно идет из токсиков. Угу. <съем> <съем> <съем> Боже. Ну, пацаны, не сливайтесь. Я понял. Минус. Привет, второй. Ты раз... Блина. такая па Так, окей, пойду смедай их, что ли, обойду, потому что-то они вообще прифигели. Ого, вот и первый. Отлично. Братан, ты что там топнул, боже? Я ж тебя слышал. Привет. Так. А, это мавик, -мо, блин. Так вот, всяду, чтобы меня не убили, блин. А вдруг убьют. Боже, у нас, да, он идет сливаться, я понял. Привет, мистер Сливщик. Okay, я его подожду. У меня синий, по-моему. Это, в принципе, нормальный такой тема, неплохой. Он, он вообще, может так-то затащить, если я сомневаюсь. О чем я и говорил? Ну и все, тогда я сейчас думаю, краште. Ну давайте, ладно, пойду за него аккуратненько выйду. Он, мне кажется, не словит меня. А, он даже радикально подобрал. Аллох. Так. Ну что, ты где-то? У на что ты идешь, Мит? Чувак, О, привет. На тебя. <смех> Лол. Окей. Ага, стежки. Стежки под стежки. Идет поджим. вот так, пизикапку. Вот. Так. Ну, ты, боже, что такое? Боже, я понял все. ретард блин. Так, сейчас мы пытаемся дать. Сипку. Да, привет, да, ну, ну, че тебе надо, блин? Пуй, да, так катка идет плохо. Я понял. На испытании. На тебе, блин, голову. Чтобы сливать мне человек. Шарту было. я слышал, вот тебе. И ласт. Last... Я ну, даже не знаю где. Ласт без понятия. На Б, скорее всего. На Б возможно. Да, он, он. Нет, оружие. И изи как. Так, это у нас ч? Это план Б, да, у нас, как я понял. На АФК на нет. Блин, да, очень жалко. Окей, ладно. Пленту они, как я понял. А, ну, фига себе, я его не ожидал тут увидеть. Окей, ладно. Я думаю, что мне прийти, Надую я его сейчас, короче, попытаюсь. Типа то, здесь и пойду на шифте. Его прикольная, кстати, тактика, но. Блин, мне кажется, он. Не поймет. Хотя может и поймет. Не знаю, не знаю. Это же все-таки. А, нет, не понял. Привет. <свят> О, ну сейчас раздавлю. Очень все просто. М -м Что? Ч за лаги? Чи? Я понял. И привет, э хороший провайдерный интернет. Ладно. О! Первый. Так, убил. Отлично. Так, да блин, что-то там. Блин, стекла тебя не убить. У меня 40 хп к тому же. Окей, надо сейчас встань где-нибудь в, в крыску, чтобы попытаться их по-быстренькому слить. Че, может здесь. Да хотя. Либо в банку идти, я не знаю, либо здесь. Да в банку лучше, наверное. Пойду, потому что, ну, блин, что-то здесь не в кайф осталось, там видно Окей, жду. Один идет, один идет. Ко мне, да. Блин, он ко мне, по-моему, идет. Блин, 6 хп. Фига я косой. О боже, капец я косой. Боже. Так, где последний? А где последний, пацаны? А, -а понял, в Окей, ладно. Окей, да. Ну и а что же, это была нарезочка в стиле русского если так можно сказать. Знаете почему? Потому что я начал здесь комментировать. Вот, надеюсь, вам этот выпуск понравился, потому что над ним мне надо было постараться, чтобы все записать, потому что на запись моего голоса не уходила ни одна попытка, чтобы все подходило. Вот, и все, в принципе, надеюсь, вам этот видео, это, это видео уже, точнее, очень сильно понравилось. Все, всем пока, до скорых встреч.